Почему это нельзя было переснять, чуваки? Всем привет, это Громкие Рыбы, и это второй сезон прожарки татарских клипов. Меня зовут Амир, это Кирилл. Мы сейчас будем смотреть татарские клипы, но сегодня к нам придет гость. Актер сериала улица на ТНТ, ведущий передачи на ТНВ, кулинарной передачи. Да и вообще просто классный парень. Встречайте, Руслан Сабиров. Привет, здрасте. Так, что делаем, пацаны? Я, Итак, Опять, я так вот решил предложить. Мы решили вести с этого выпуска бинго татарских клипов. Смотрите, мы тут а, выписали 9 вещей, 9 вещей, <с которые в основном попадают в татарских клипах. Предлагаем тебе выбрать три варианта, которые, как ты считаешь, будут в следующем клипе. Если ты угадаешь, то угадаешь. Что у нас есть? Звонки по телефону или смс. Так, это очень важный структурный режиссерский ход. Можно я, я сразу? Это будет, по -любому. Во всех татарских клипах это есть. Семейная ссора и дети. Фруктовая корзина. Как бы это редкая ставка, но ты понимаешь, что за нее 16х коэффициент, да, понимаешь? Да, это не пироги. То есть пироги там полтора. Да, да. Измена, ну тут тоже так, 50 баллов. Стереотипные ботаники. Есть такой образ. 3х коэффициент. Я просто раздающие коэффициенты буду сегодня. Такие, ну, ботаники. Очень такие ботаник в круглых очках. Квартира с золотым орнаментом в дизайне. Квартира с золотым орнаментом в интерьере. Это mm -hmm. вот этот цыганский шик я это называю. А он везде. Он багеты вокруг телевизора золотые, обои вот эти вот шелкография. У меня уже есть два ответа. Важное собрание в офисе. У меня даже есть знакомый, который снимался в татарском клипе, у них было важное собрание в космосе. Ой, в офисе. Ну и куплет в поле. Куплет в поле. Ну, мне кажется, это бесплатно вообще. То есть, это как бы... Это вот здесь галочка стоит, да. Это... По умолчанию да, просто. по умолчанию уже. Приезд в деревню на иномарке, ну, это тоже возможно быть, но, видишь, как, ну, если... А О, три да. варианта можно выбрать? Да, можно три. Тогда я выбираю... Тогда я выбираю семейную ссору и дети. Все, окей. Итак, ответы приняты. Кирилл, а ты же понимаешь, что, как бы, это вот это бинго, которая, да, оно же... Эти все варианты ответа могут быть в двух... в клипах. Вот. Это, будет тогда... это все может быть даже в одном клипе, вы понимаете? Последний выпуск будет, когда мы разберем клип, в котором все есть. Либо мы сами это сделаем. Снимем и, клип. И... Да, мы хотим снять свой татарский клип по всем канонам. И уже начали искать красивые места для этого. Всего 40 минут от Казани, и смотрите, где мы. Пляж Камское море. Смотрите, сколько всего здесь интересного. Лодка, чтобы делать классные фотки в Инстаграм. Лежаки, на которые не нужно ждать очередь. Песок, чтобы классно подкидывать его в слоумо. Ну или грустить, как в клипах, если вас бросила девушка. В общем, этот большой парк-пляж расположен на протяжении 900 метров береговой линии. Идеальное место, чтобы провести весь день с семьей и друзьями. Больше информации можно узнать, пройдя по ссылке в описании. Все, клип готов? Все, Это клип Флорита Гиздатулина. А песня называется Гафу и Т. Блик. Как tipo... переводится, знаешь? ты-то знаешь. Понятно. Один из классов, Но, эй, а -а -а. давай-ка ответь. Белик, вот Белик смешает, <звы> <звы> мне Это, это что-то из Турции связано. Белик, Белик, Белик. Ну, извини, что-то. Ну, плюс-минус, плюс-минус. <су -минус. су -минус> умейте извиняться. У умейте извиняться, да. Флорид, гафует э за то, что у тебя такая фамилия, и то, что я над ней посмеялся. Гнали. Саксофон надо поставить в нашу бингу. Саксофон, ну вы, смотрите, вот, чуть-чуть вы посмотрели. Появился саксофон и ресторан. <смех> это, <смех> где такие бизнес-ланчи дают вообще в обед с саксофоном вообще? <смех> день, это как? день, по-любому это день, да. Там, там, так, это ну, день. Светло, да, светло и как бы с и ты реально приходишь на бизнес-ланчи. И чувак... Ту-дун! Ту <смех> <"Тю -дю -н." смех> вот это. <смех> <смех> Итак, <смех> смех> смотрим дальше. Так, <смех> <смех> в кафе. Танцуют. <смех> сидят. Водятся, много персонажей волится сразу. И все Одна Найдет. Они... Ага. Так. Около входа на кухню будь пока. То есть вы, вы же оценили масштабы ресторана, да? То есть там, в принципе, есть место. место да, куда его посадить. Хрена какого он сидит возле выхода на кухню. И вот. он всегда он он играет сидит. на саксофоне так немножко ногу, иногда подгибает, потому что. Когда это дверь, потому что официантка выходит от просто официантки по приколу. Она хочет ходить и мешать тебе играть. А, да, типа они его проверяют типа условия. Стрессоустойчивость. Ты будешь играть в нашем ресторане только когда пройдешь все наши испытания. Какое-нибудь второе испытание. Просто проходит иногда водичку на него. В саксофон. И он... Подождите, подождите. Что было? Ресторан, саксофонист. Одна пара танцует, одна сидит. И слева приходит девушка, видать, к родителям. Да. Так, дальше. Опаньки. Это мема про чувака, который оглядывается. Там. Да, на самом деле, знаете какой? Новый мем, новый мем. Здесь вот типа написано жизненные ценности, богатство, будущее. Типа, мои друзья, мои знакомые. Mm. Я, саксопонист, я типа, которого у меня все пофиг. <смех> ну... Драма тут закручивается. Смотри, типа, дочь говорит, я беременна. И отец. Как так? Как так? От кого? Кого? От кого? От он, кого? Он бил. так же играет, он настолько драматично это играет, он. От кого это? Да? это может, может, они актер хороший, просто режиссер клипа делал. А, что... Вот так вот, да? Ну, как вот ты, как актер, как скажешь, как правильно? А режиссер виноват, что неправильную задачу поставил актеру или. Oh, uh. Все-таки все сам актер в какой-то степени должен нести ответственность за свою роль. В этом случае, мне кажется, сценарист. Правильно. Потому что мало где еще Да-да-да. Сценаристов же меньше всего бывает и меньше влиятельности у них. Это сценарист. Вот, от кого же она беременна? А вы заметили, что на заднем фоне убежала эта баба, парень, который смотрел на официантку? Вот, девушка убегает. Вот Отец, вот, это, да, отец. И вот, еще, вот которая... это на нее смотрит, вообще, Я уже, по официантка, по-моему, нет, она отечественная. все брюнеты, все брюнеты, все похожи, вообще. Они такие, это брюнетский заговор. Не могли хотя бы карлика взять, чтобы ну хоть как-то отличилось. визуально, да, кто есть, кто вообще. Блондинов взять, ну, рыжих, их же много. Реально, люди есть, хотя сидят здесь два брюнета, эти рыжие. Мы выигрываем, кстати. 2.1 1 брюнетов. брюнетом. кстати, вымирают. Рыжие вымирают. Надо пользоваться пока. Реквизит есть еще. Болгарами я запущу, на секундочку. Были рыжими? Да. А ты то здесь при чем? Кирилл. Это мой пропуск на Так, и появился сам артист. Сам Флорид. На самом деле брюнет. Сам Флорид. Итак, короче, что мы имеем? Линия с молодой парой с парнем, который засмотрелся на официантку. Ой, Саксофонист. Девушка, Саксофонист. Саксофонист. Ага. девушка, которая беременна, ее родители. И пара пока с, непонятным, с непонятной проблемой. Okay, а да. пока, она есть. по Непонятно, что там. Ну, очень много героев, и все это, а, все это происходит в одном месте, история начинается. За 48 а, секунд. Да. И, по всей видимости, у каждой этой истории должно быть какое-то грандиозное развитие. Ну, ну и меньше. задачка у нас. Ну и задачка. Мы как будто пришли такие, ленточку, такие ФБРовцы такие. Господи, так что, что мы имеем. срань нам предстоит сегодня, коллеги? Твою мать, какого хрена? Это будет жесткое дело. Один дубль был. Почему это нельзя было переснять, чуваки? Дальше, так. Возможно, мы просто сильно цепляемся, конечно. Давайте ослабим немножечко вот этот винтик. Продолжаем. Средняя пара вышла. Или официантка? Ну. Судя по тому, как долго она смотрит, это официантка. Ой. Что это за парень такой, а? Господи, на что? него все смотрят, на, на него сам... все смотрят. Вы видели? Одна официантка посмотрела. <как> Точно. Сейчас. Это такая... Может дело в нем? В этом парне? Опять артист. Артист. Холодный чувак, посмотри. <как> Положение рук вас не свечет. Mm. Нет, вам он не же, кажется, что он они же, взяли и... это манекен, они взяли с рынка манекен, а он просто бошку так подставил, такой На самом деле, это если бы при ветре снимали, им повезло, что они без ветра, точнее, не подключенного этого чувака А у него На самом деле Он уже надутый просто Так Средняя пара, да? Помню Звонки по телефону Две мелодии сыграл. Если вы заметили, внимательный зритель заметил, две мелодии сыграл на поздравление. Совпадение. Это злой богатый муж, который не занимается с женой и разговаривает по телефону. всей видимости, да. А почему? Почему? Почему она смотрела на эту... Чувака так. Почему она на мужа так смотрит? Почему она на всех так смотрит? Че с ней? Да, да, у нее просто молчаливый такой взгляд. Это странный, скорее взгляд такой. Не пристегнутый, разговаривает по телефону и давайте найдем этого человека, как он называется, и напишем в ГИБДД. На меня так написали, когда я снимал видео. Я обижен, да? Я обижен. И теперь ты борец заплатил. Я заплатил пятихатку за то, что я снимал видео и был типа не пристегнут и вылезал из машины. Но он не заметил. Он с ней сидел, жрал в ресторане, потом подвез, но не заметил, как она ушла. И огурцы, значит... ну... огурцы. Давайте будем придираться, но огурцы, ребят. Начнем с огурцов. Толстовато. Не замечаете? Даже для нормально. Нормально. Сейчас докопаешься. Батон танковато, да? Нормально. Батл для бутербота нормально. Огурцы. Мужчина. О, это отец, да, тот? Да да да, да, да, да. Он расстроен. Уйди, уйди, говорит он, потому Отстань, что... старуха, я в печали. Я расстроен, потому что в доме только одно сладкое. Фруктовая корзинка. Рафаэла, Фруктовая корзинка! Потом мед. Рафаэла, Зефирка. В доме одно сладкое. Конечно, мужчина расстраивается. Татарскому мужчине нужен говядина. Он расстроен. Он расстроен, да, что у него девочка... Дочка беременна, да? что у нее все нормально Да все да здоровье, он, что он переживает какой он... Что получилось такие Да что получилось, да, что получилось И все-таки да. доме одно сладкое тоже Как причину давайте Хорошо. рассматривать это Давай Все-таки это да Еще одного персонажа вводит же Так подожди, это тот чувак А это другой Это сам певец Это сам певец он что большие Ребята Где наши столько Погоди Где наша бинга Татарская бинго? Где ваша татарская бинго? Дети Опа, да. Ну я не знаю, сколько семейной ссоры, но те ребята в кафе ругались. Это как бы из разных сцен складываем из двух сцен одно и получаем. Подождите, подождите. По правилам, по правилам, одновременно при семейной ссоре должны быть дети. и Все, то есть это. как строгий судья. Все, окей, не подходит. Простите. Гафуитагс, Дуслар, не подходит. Кирилл как будет иногда в выпусках появляться как хранитель традиций клуба прожарки иногда. Ну, как Борщевский в ЧГК. Правило этого не позволяют. Да, он достается вот правил всегда. У него уже мятый вот этот пинго, Три При мне. Семейные ссоры и дети всегда в одном кадре. Леонардо Ди Каприо снимается в этом вы заметили, но копия. Конечно, Флорид Гиздатурин решил сняться в этой сцене. Да, да. Нет, это, короче, нет, это двойник Ди Каприо, но толстого Ди Каприо. Помните, такой человек похож на двойника Ди Каприо? Это двойник двойника. Надо объяснить перевод, как бы, здесь э, было так, этот чувак, Ди Каприо, он говорит... называй на сзади так. Флорид, у тебя сколько детей? Флорид отвечает, у меня трое, у меня трое детей, а у тебя, ну, Нет. к этому чуваку обращается. А, а вы, говорит, когда, а когда, уже, говорит да, когда вы уже, говорит, намутите, говорит, Когда, говорит, говорит вы уже, ну, эти самые-то дети-то у вас, когда уже? На что он отвечает? Оценка, оценка гениальная, просто вообще. Кто? Билан. Да, располневший Билан уже такой. Тройник. Короче, двойник. двойник. двойника Ди Каприо и двойник Билана. Двойник, двойник. И Вас не смутила одна вещь? Шушу Балалар, В этих детях весь смысл жизни, понимаете? Вот. И дает телефон. И дает телефон типа на. Отъебись. <смех> да, да. <смех> Я за твою судьбу больше не ответственен, но за тебя говорить буду красиво. <смех> Драма на самом деле происходит. Ребенка к телефону подсаживают. <смех> да, ужас. Да. Я его кумирующий, он прям. Так, давай, так, разберемся. Это кто пошел? Это официантка? Это Нет, та... Это которая вышла из машины бородаточива, <смех> который пять лет на Жестко палец. Да, и... да все, все, да. все. Она, она же очень это, странно она... смотрела в машине. И появился отец беременный. Это отец? Да. Точно? Он... Да, вот смотри. А, он же ушел из дома, да, как раз? Да, кинул, расстроенный. Ну, расстроенный. Случайно ней. Магаз, мясо купить. Так. Так, ага. Подождите, это тот, да? Все-таки это отец, и он да. встретил ту бабу, да? Она рассыпала, он ей поднял, они о чем-то говорили. Две, две истории сейчас пересекло. Пересеклись, да, mm -hmm. как будто, да. Ну-ка, сейчас. Девчонка выбегает на дорогу. дорогу, да. Совсем забыл слово жизнь, шурят. Что такое он говорил? Очень долго А говорит: типа, ну, братан, ты что? А он такой, ага, ну ладно. он такой. У него опять какая-то хрень с реакцией, с оценкой. Он наоборот, он взял. Он два раза все понял в клипе уже. Первый раз, когда ему сказали И сейчас такой: опять что-то у него. Опять понимать надо, что то но это же была та пара, которая э, да ругалась. Они, они, они, это они были? Пошли, так вот что-то да ругались? Еще две истории с... Это они были, с... нет? Да. Точно? Да, смотри. Это тот парень. Мы его узнаем. Вот тот а, парень. А, да, из да, ресторана. да, да, да, да, да. Режиссер одну да. историю соединил двух пар. И сейчас идет. Там чувак пересек, мне кажется, какую-нибудь линию, там сплошную или там. Да, ты знаешь там эту там дорогу, там двойная сплошная. Скорее всего, можно свякнуть вот номер там. Да, давай, а там. Короче, чувак болтает по телефону, ездит непристегнутый, чуть не задавил человека, пересекает двойную и сплошную. Звони. Но самая жара, пацаны, знаете, что самая жара? Вы же вы должны, были заметить. Вот смотрите, заметьте эту деталь, смотрите. Как? Смотрите, сколько следов от разворотов. Это не первый дубль. Тогда мы делаем вывод, что реально тот дубль, где чувак подскользнулся, он тоже был не один, это просто был лучший. Ну, либо они вот здесь потеряли много времени. Блин, мы разворачивались. Твоя часа, блин, давай сцену кафе быстро этот чувак не мог развернуться. Так, так, он вернулся к своей. Так. Это официантка. Нет? Нееет. Официантку больше не показывают. Забыли. Невозможно возможно, покажут. Так, он вернулся, обнялся с неё. Потому что она тоже беременна. Вот, оказывается, в чем загадка. Вы у меня, все, у, меня все, у меня все сошлось. А, да? Смотри, а это, может, и смотри, да? смотри, конечно, йо, смотри, mm -hmm. короче, пацаны, они сидят в ресторане, они сидят без настроения, просто бизнес-ланч у них днем, mm -hmm. да? бизнес Бизнес-ланч, бизнес-строение. Когда ругаются эти, она так, знаешь, их провожает взглядом. Потом она выходит, смотрит на эту пару. Потом она смотрит на мужа, когда едет с таким отрешенным взглядом. А потом у него спрашивают: вы уже, когда детей? И он такой. Ну, типа, своим отыгрышем показывает, что мы не можем иметь детей. А, вот думаешь да. Хотя тро... угу. а мы ржали над ними вообще, как не стыдно, блин. Офигеть! И он поэтому. И, короче, и он расстроенный, едет, чуть не сбивает, и видит, как тот чувак за свою девку опять впрягается, и он понимает, что. Типа, блин, да не в этом дело, важно, что я люблю ее. Вбегает с такой рожей, домой, обнимает ее. Она стоит на кухне и видят они УЗИ, результаты УЗИ. Подождите, а там же было прям УЗИ, да? Прям же было? Да, да, да, прям. Ты думаешь, что там просто что-то положили такое, чтобы было похоже? Так, ну тут видно, что Так. УЗИ прям. Но вот это похоже на первую фотографию черной дыры, по-моему. По задней стенке, значит. Угу. Это, а это хорошо, кстати. Uh -huh. Это хорошо, Ребята, это, это, это хорошо. Да? Когда да, по, по задней стенке это хорошо, это значит живот большой не будет. Образовательный <говорит> характер. Это. И в семью, где дочь беременна, вернулся отец. Она думала, что он ей тащит походу. И принял дочь. Понимаете, он осознал, он прошел путь. Так вот он находит. с той бабой беременной разговаривал, который продукты расплескали. Она искали. ему навострила. Да? Она как бы ему все объяснила. Подождите, тогда у меня вообще не срост. Запутался. Она же знала, что она беременна. Mm -hmm. Почему? А муж знал или нет? Почему он у нее обижался? Что за хрень? Подождите. Нет, смотри, подождите. Брат... Нет, есть вариант, но он не смешной просто. Мне кажется, он высадил ее в, на УЗИ, чтобы она сделала УЗИ. Нет, то килл. есть тогда нет, он не знает. Нет, нет, никто не согласится с собой. Никто. Души говори, Смешной. Чё нет? Иди сделай, приходи. Ты растолстела, бензин тратится больше. Все, не хочу, иди, давай. Пешком ходи, тебе полезно. Смотри, этот клип закончился уже. Все, давайте. Э, Но итог. это еще не самое, это еще не самое. Подожди. Вот чё? эта актриса, короче, это уже персонажа? Который играет эта же героиня, выгоняет муж из дома вместе с детьми. В первой прожарке это... Было. Вы делали, да? Да. Так. Это приквел спинофа. Это она, да? да а она к... же, ее выгнали. Это вот до этого, как до как... рождения детей. Да. О, как у нее дети появились. Первая прожарка первого Пропей. сезона... Начало... По Подожди, это не... Я смотрел все ваши выпуски, mm -hmm. я помню, там было, было ссоры, он выгонял... Вот это. так бросал ее. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, да да да точно точно Запутанные истории вообще. А кто разобрался, тот просто ставит лайк. Нет, кто не разобрался тоже, потому что, мне кажется, больше людей не разобрались и от лайков отказываться не будем. Ты боишься, что будет их будет 10? Спасибо тебе большое. Спасибо за то, что просидел. Просто. Переснимать не будем, как тот, как тот дубль. Знаешь ли, да. Мы тоже здесь как бы зевал и зевал, все. Тоже, тоже подскользнулся. То подскользнулся, ладно, хорошо. Спасибо большое, с вами был Руслан Сабиров. Это было очень смешно, подписывайтесь на него, вот мы ставим. А ты про нас говоришь как бы. Это были громкие рыбы, они очень классные, ребят, серьезно. Это будет один из самых лучших выпусков прожарки татарских они мне пообещали, что так будет. <свес> а, и давайте соберем как можно больше лайков, прям и прям много просмотров. И на было очень прям прикольно. Спасибо, ну и давайте также мы. на, этот, на официальный какой-нибудь. <свес> прощаемся в конце. Все. Эй. <свес> Он стел <снял свес> камеру а? со штативом. А, что, что, что ты делаешь? А, а. Капец. <свес> Офигеть. Так можно и дальше?